Всем привет, с вами coin и сегодня обзор рынка на 15 мая. Сегодня этот обзор для вас проведет Артем Третьяк. Приятного просмотра. Всем привет, с вами coin и сегодня у нас обзор рынка на 15 мая. Начнем с таймфрейма «Одна неделя» находимся в восходящем тренде, Далее реакцию от supply зоны, продолжаем двигаться чуть ниже, хотелось бы увидеть реакцию от данного имбаланса, целью у нас остается ликвидность на отметке тысячи. На дневке у нас ордер блок в данной зоне. От него тоже хотелось бы реакцию. Как-нибудь. Вот так. Есть у нас работа с ликвидностью. Поэтому можем чуть-чуть вырасти. Посмотрим таймфреймы ниже. 4 часа. Тут ничего интересного. 2. Можем видеть тоже работа с ликвидностью у нас и продолжаем небольшой рост. Сейчас глянем, что можно поторговать сейчас. Вот часовик. У нас есть слон структуры. Работа с ликвидностью. Есть вот такая зона ближайшими таргетами. Выступит вот эта вот полка и 0.5. Ближайшими таргетами выступит вот эта вот полка. Fulfill Imbalance. Хотелось бы увидеть его перекрытие в целом по биткоину. Пока ситуация выглядит вот так. Буду ожидать реакцию от данной зоны. Как-то очень красиво мы работаем с ликвидностью. Поэтому думаю, что мы аккуратно подойдем к данной зоне и уйдем за нашим таргетом. В целом по биткоину пока что вот такая ситуация. Посмотрим еще эффект. Тоже начнем с высокого таймфрейма. У нас пока не было сломан. На недельке создали очень хорошую компрессию. Посмотрим ниже. День-день. Тут есть слом. Дали реакцию такой демонт зоны. В целом хотелось бы увидеть перекрытие имбаланса и тест нашей supply зоны. После которой хотелось бы увидеть нисходящее движение. Посмотрим чуть-чуть ниже на четырех часах. мы все равно в нисходящем тренде. Скорее всего от данной зоны хотелось бы набрать шорт позицию. И есть работа с ликвидностью хотелось бы увидеть такое движение со снятием данной ликвидности и дальнейшим походом выше посмотрим чуть ниже что можно сейчас взять так на части ситуация очень похожа на биткоин, тут тоже есть работа с ликвидностью у нас есть если закрепим свечой вот такой вот стб и ордер блок, который снимает ликвидность. Отсюда бы я бы посмотрел лонг позицию до ближайшей цели и теста нашей зоны со старшего таймфрейма. По эфиру вроде все. 30 минут точно так же выглядит. Красивый стб Буду ждать закрепа вот этой свечи. Если закрепим, буду набирать лонг позицию в данной зоне. Посмотрим еще альткоины. Ву, например. Так, начнем с таймфрейма. Одна неделя. Это удалим. Тут, как бы, находимся в восходящем тренде. Снизу у нас есть полка ликвидности, но скорее всего снимем ее не скоро. Перекрыли полностью имбаланс. Ближайшей самой цели у нас будет фулфил еще одного имбаланса. По цене 43 цента. Посмотрим, что на дневке. Так, на дневке у нас есть две зоны неплохие. Вот у нас одна первая и одна вторая. Хотелось бы увидеть движение либо от первой, либо второй зоны. Была еще зона у нас пониже, но от нее уже мы дали реакцию. Посмотрим, что тут есть пониже. На четырех часах у нас нисходящий тренд. Движемся понемножку ниже. Посмотрим чуть пониже. На 2 часах купим ликвидность и потихоньку спускаемся ниже. Буду смотреть от вот этой вот зоны шорт позицию для продолжения тренда. И хотелось бы еще посмотреть 30 минут. Так, на 30 минут у нас есть слом и тест нашей шорт зоны, поэтому буду смотреть еще отсюда. Скорее всего, можно будет взять небольшую лонг-позицию. Целью у нас будет вот эта вот компрессия, которую я бы ждал снятия в целом. Вот так буду ждать, если снимем ликвидность, посмотрел бы шорт. Но после нисходящего движения буду набирать лонг вот отсюда. Артем забыл записать прощание, поэтому сделаю я... Подписывайтесь на канал, на паблик, пишите комментарии, ставьте лайки и всем пока.